Эфира просто советы финансового консультанта. Вы их присылали к посту, который был размещен несколько дней назад, и также направляли свои просьбы непосредственно в директ. Буду на них отвечать. И если я все не успею, то сегодня часть и следующий эфир я проведу на следующей неделе и раз, там, вторую часть уже от вопросов на ответы обязательно проведу. Так, ну, для того, чтобы было проще, я открываю свои подсказки. Это вопросы, которые вы задавали. Ну, и, соответственно, буду на них отвечать. А, так, так, так, так. С чего начать инвестировать? Первый вопрос. С чего начать инвестировать? А, вопросов, кстати, было очень много. Спасибо вам большое. Прям реально за активность. Поэтому я и предупреждаю, что могу не успеть сегодня все прямо озвучить. Ну, друзья, вот смотрите, вообще для того, чтобы начать инвестировать, нужно понять свои цели, потому что инвестиции это не есть панацея, это не манна небесная, инвестиции это полезный инструмент, который позволяет вам, во-первых, быстрее достигать этих целей, а во-вторых, ну элементарно сохранять деньги на долгосрочном периоде. Если вы планируете начать инвестировать и при этом у вас, например, не продуманы, как бы, какие, вам, какие у вас цели, какие у вас обязательства впереди, то это превратится может в суету. Как это будет выглядеть? Вот, например, человек принимает решение о том, что все, я начинаю инвестировать и я вот прямо сейчас открываю себе брокерский счет и что-то туда покупаю. А при этом он забывает о том, что нужно ребенка в школе готовить, что неплохо бы там ремонтом автомобиля заняться. И в результате у человека получается, что в текущем бюджете денег на текущие обязательства нет, потому что, ну вот, потому, и он, соответственно, забирая деньги из своих инвестиций, которые не успел начать. Поэтому вначале мы смотрим свои цели обязательном порядке, что, зачем идет. Очень многие вещи э, можно закрывать просто текущими э, денежными средствами, которые у вас поступают. Да? Это в виде зарплаты, доходов и всего остального. Когда мы разобрались с вами с целями, мы определились, конечно же, хорошо иметь финансовый резерв. Потому что в случае чего мы туда заглядываем. Если что-то пойдет не так, если деньги понадобятся срочно, мы оттуда их берем. И финансовую защиту, это вот два фундамента финансовой свободы, резерв и защита. Защита, она как раз и подразумевает, что если произойдут какие-то коллапсы, ну там типа со здоровьем, на что я точно буду тратить деньги, потому что ну не пущу же я на самотек свое здоровье, да? А, и там продажи имущества и все, там все, весь финансовый резерв, он опустошается. Поэтому хорошо бы иметь пользу долгосрочного страхования жизни, или его еще иначе называют накопительного, для того, чтобы в случае проблем со здоровьем обращаться и закрывать эти финансовые задачи. И вот только после этого, когда первое, второе и третье у нас решено, мы идем и начинаем инвестировать. Поэтому по факту, если вы спрашиваете, с чего начать инвестировать, с прописания целей, составления финансового плана, с формирования финансового резерва, с приобретения полиса долгосрочного страхования жизни, составление портфелей, книга вам в помощь инвестиции без риска и уже вот после этого открываем брокерский счет и идем напомню потому что иначе это будет все напоминать суету вы будете вы будете думать о том что вот я сейчас прям заработаю вложите туда деньги в эти инвестиции они вам срочно понадобятся и вы эти инвестиции опустошите а, надеюсь я ответил на вопрос двигаемся дальше а, так Зарплату на два месяца снизили в два раза. Было опасение, что так и оставит. И если будет вторая волна, неизвестно, чего ждать. Я не готова к снижению, нет плана. А, ну, ну, вот здесь, мне кажется, в самом вопросе содержится ответ. Да? Если у вас нет плана, то давайте его создавать по факту. Почему? Потому что в этом же и фишка заключается, да, непосредственно планирование. Если вы переживаете из за того, что могут быть опять, будут высаживать на нерабочие дни, опять будут какие-то ограничения и так далее, или снижение по доходам, конечно, нужно создавать сейчас финансовый резерв, там, искать дополнительные источники дохода, сокращать расходы, вести строго бюджет в обязательном порядке, для того, чтобы вы понимали, сколько вы тратите на продукты, на обязательные услуги, там ЖКХ, связь, транспорт, на сколько уходит расходов на детей и так далее, и так далее. Вот только после этого, когда вы все эти э, статьи расходов свои прописали, зафиксировали, вы сможете, вам легче будет управлять своими деньгами. И в случае, если будут падения по доходам, опять, хоп, зарплат нет, да, или там сократили в два раза, вы уже помните, ага, на продукты мне надо вот столько, там, на детей вот столько, вот столько и вот столько. Все, там, урезали что-то, что-то сократили. Поэтому, в первую очередь, для того, чтобы спокойнее себя чувствовать и жить, создавайте план. А петум по 13 часов в сутки с одним выходным в неделю. Это сказалось на психологическом состоянии семьи и как следствие здоровья. Муж принял решение уйти на пенсию по выслуге лета. это снижение дохода более чем на 2 третьих процента. Ну, на две третьих. Не процента, а на две третьих снижение дохода. То есть останется одна треть от того, что было. Это, это жестоко. Пенсии хватит только на покрытие автокредита. Впереди процесс увольнения, то есть есть еще автокредит. Впереди процесс увольнения. Месяц дневного стационара с ребенком, то есть есть еще ребенок, которому требуется уход. Необходимо снимать квартиру, нужно доехать до туда, нужно найти работу. Слушайте, а я честно не понимаю, когда стоят такие задачи, зачем тогда супруг уходит прямо сейчас на пенсию? Если перед вами стоят сейчас такие задачи, связанные с, видимо, с, я так понимаю, видимо, с каким-то курсом лечения у ребенка, с автокредитом, для чего прямо сейчас уходить, для того, чтобы всем стало еще хуже? Ну, ну, для меня это странно, я не буду вас судить, то есть, возможно, давайте исходить из того, что это безвыходная ситуация, там муж не может просто остаться, да? Вот просто не может, потому что, ну, потому что получается, что если бы он не уходил, то вопросы бы решались. Вы сейчас, находясь в таком, вот у вас есть крупные финансовые цели, которые нужно прямо сейчас решать, и муж принимает решение, как исходя из этого, муж принял решение, уволиться, ну, уйти на пенсию. Ну, так давайте, может быть, подождем, если нужно сейчас решить какие-то вопросы, и уже создадим финансовый резерв. И уже после этого будем уходить на пенсию, когда будет поспокойнее. Вот а, одно дело, когда что-то резко происходит в падении доходов, когда мы не можем на это повлиять. Я понимаю, вот эта ситуация патовая, патовая. Но если человек может повлиять на свои доходы, то здесь стоит развесить себя за и против. Может быть, имеет смысл наступить на горло своей песни и чуть-чуть а, повременить с уходом на пенсию. А, допустим, что здесь нельзя повременить, зато... Вот такая патовая ситуация, ну, не сам он решила, его увольняют, да, просто по-другому написали, сказали, что сам решила, а на самом деле увольняют его. И он, соответственно, не может ничего сделать. Тогда, соответственно, что нужно? Нужно, опять же, выписывать бюджет, и, исходя из того, что вы указываете, переносить обязательные э, процедуры, которые есть, если они не оплачены. Ну, вы не можете себе позволить сейчас проведение у ребенка, курса лечения, если он не оплачен еще, потому что у вас нет на это денег. А если есть, если вы отложили, потому что в кредит вам точно нельзя залезать. Если вы сейчас залезете в кредит, вы еще больше себя в яму утопите. Ну, нужно соответственно переносить лечение, искать деньги на это и уже после этого ехать лечиться. А если было отложено изначально, то, соответственно, старайтесь найти ну, какое-то проживание по обмену. Может быть есть, может быть какие-то общежития есть. То есть не квартира, а старайтесь отыскать что-то, где э, есть возможность, хостелы и так далее. То есть ну, ищите дешевле, Да, это всегда выгоднее. Так, вот такой порядок, где секретов нет. А, так, работы стало меньше, а еще не могу сдать квартиру. Была хорошая финансовая поддержка, интересуется только люди приезжие, а мне бы хотелось стабильных, стабильных жильцов. Ну, видимо, имеется в виду, что из одного города, потому что тогда человек на долгосрочной основе снимает. Ну вот смотрите, здесь опять же ситуация такая. Если работы у вас стало меньше и квартира перестала сдаваться, то нужно сдавать те, кто берет. Да, это ну там, не ваше представление об идеальном жильце и о идеальном э, человеке, который бы мог жить в вашем квартире, но э, вы сами указали о том, что у вас финансовое состояние ухудшилось, давайте не будем сами себя топить, давайте сдадим к тому, кто, сда... кто берет, а потом уже вы предупредите, что там, ребята, там, предположим, живете до... Ну, хотя на самом деле, мне кажется, это несправедливо по отношению к людям, которые будут снимать. Если они будут стабильно платить, вы будете раз там, в две недели ходить, проверять, чтобы было все чисто и прибрано, то не должно быть никаких проблем. Просто чуть больше контроля включайте и все. Я думаю, что вы останетесь довольны. Два сокращения позади. Теперь временная работа. Зарплата меньше вдвое. Моногород. Даже единственное жилье, чтобы уехать, не продается. Да, ну здесь ситуация следующему человека есть желание переехать, и денег в городе, где сейчас человек живет, мало. Моногород. Давайте так, если у вас есть цель переехать в другой город, то вам нужно просто накопить финансовый резерв на первый месяц жизни. И переезжать стоит только после того, как вы там найдете работу. Ну, так, грубо говоря. Ну, или хотя бы на два месяца жизни, да? На два месяца жизни это жилье и продукты с проездом и с этим, с, со связью, да? Дальше вы, переехав, ищете работу и уже начинаете свои текущие расходы покрывать за счет новой работы. По факту вам нужно время на два месяца проживания, ждать, когда продастся квартира, в моногороде, мне кажется, это вы будете еще дольше, вы настанетесь вы в этом моногороде надолго, потому что вы правы, в маленьких городах жилье продается хуже, потому что там меньше желающих приехать и так далее, там, попробуйте, конечно, сдать, может быть, это будет у вас какие-то возможности, подспорья каким-то финансовым, но насколько вероятно, что у вас получится у есть ли там какие-то крупные предприятия в моногороде? Готовы ли предприятия снять для того, чтобы размещать командировочных, Вот это хорошее было бы сотрудничество. И тогда не надо продавать, тогда у вас просто капает дополнительно деньги, и вы планируете переезд. Вот и все. По-другому, к сожалению, никак. Понизилась... Так, зарплата уменьшилась, а работа увеличилась, по 15 часов стала. Жалею, что не создал подушку и не научился инвестировать, решил заняться этим более плотно в данный момент. Но я не знаю, с чего начать. Помогите. Для того, чтобы начать создавать подушку, нужно начать откладывать. Это простое упражнение, которое позволяет сделать первые шаги. Обычно люди откладывают всегда от большой суммы. То есть берут зарплату или доход, который они получили, и отпиливают от него 10-15%, а может даже 20%. И в результате, где-то в середине месяца, там большой достаточно кусок, ощутимый, и в середине месяца они понимают, что им этих, да, эфир я буду сохранять, им этих денег не хватает, ну, которые вот у них зарплата была, осталась, и они вспоминают о том, что ой, а в начале же месяца я там 5-7 тысяч, а может даже 10 отложил. И что делают? Залезают туда и тратят радостно. Поэтому я призываю, друзья, создать такой счет, в котором вы будете, ну, так скажем, вы и о нем забудете. А имеется в виду, что вы ежедневно переводите туда по 500, по 100, по 200, по 300 рублей какую-то маленькую незначительную сумму, но каждый день. Может, кого для кого-то это 50, для кого-то это там, 300, для кого-то это 10 рублей, но каждый день. И фактически вы начинаете создавать таким фоновым режиме финансовый резерв. Почему по-другому будет психология работать? Вы сами себя будете таким немножко образом обманывать. Потому что э, в этой ситуации будет казаться, ну что там может накопиться. Я же туда копейки отправляю, там вообще ни, ничего там не будет такого существенного. И каково же будет ваше удивление, когда там будет действительно скапливаться хорошая сумма. Поэтому начинайте вот накапливать, чтобы не транжирить, именно ежедневно по чуть-чуть. Сэкономили где-то, разницу направили туда. Получилось в конце дня там, запланировали потратить столько, потратили меньше, разницу туда. То есть бюджет расписали и каждую и каждые свободные деньги туда направляете. И в фоновом режиме вы не заметите, как у вас будет сформироваться финансовый резерв, тот самый. Ну а дальше все по сценарию да, финансовой грамотности. Сформировали финансовый резерв, распределяем его в три валюты подбираем себе долгосрочное страхование изучаем инвестиции опять же вон книга в помощь да ну и начинаем формировать инвестиционный портфель самое главное не самое главное не пытаться бегать за какими-то новшествами знаете то есть старайтесь жить своей жизнью ваши цели ваши желания ваши мечты это вот вот это главное а все остальное, ну, ну, маркетинговый ход, поверьте. Ну, это, ну, ну, как бы жили люди без, там, я не знаю, лабутенов и каких-то важных других на сегодняшний момент вещей, без Apple и так далее. И проживут. Но сложно человеку прожить с плохими зубами, с, там, с, с плохим здоровьем, так скажем. Поэтому всегда важны цели, расставляйте приоритеты. И расставляя приоритеты, выбирайте то, что важно для вас. А я... Полинял подушку безопасности на доллары, поменял, поменял, ну не всю, потому что если вся подушка будет в валюте, это тоже неудобно, подушка она предназначена для того, чтобы если какая-то задача в рублях происходит, то я в рублях могу ее решить, а так я постоянно должен конвертировать, а вдруг курс упадет, комиссия и так далее, и так далее, то есть это тоже, почему важно вот из подушки хотя бы две трети были в рублях. Да, остальное уже в других валютах для того, чтобы вы могли в рублевые вопросы оперативно решать без комиссии, без конвертации и так далее. Двигаемся дальше. Если у вас вопросы еще возникают, вы задавайте, не стесняйтесь, друзья. Так, так, так. А вот, кстати, прям следующий вопрос тоже на эту же тему. Нет подушки, как ее сделать? Непонятно. В как проценты по депозитам ничтожные, хранить деньги у них бессмысленно. Какой актив необходимо приобрести, чтобы он приносил доход, не совсем понятно. И с каждым днем это становится все менее достигаемым. А хотелось бы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. А вот здесь у человека спутано понятие финансового резерва и понятие капитала. Объясню почему. Финансовый резерв, он не предполагает, что мы его направляем куда-то в какие-то высокодоходные высоко инструменты. Он должен быть в надежных инструментах, ликвидных. И поэтому депозит это самый лучший вариант. Да, мы понимаем о том, что деньги там обесцениваются. Но финансовый резерв это то, что мы в текущем режиме тратим. То есть понадобилось починить автомобиль, пошли, взяли деньги, починили. Понадобилось ходить к стоматологу, пошли, взяли деньги, починили. Пригласили на свадьбу. Взяли деньги, пошли, купили подарок, восполнили, да? Финансовый резерв – это такая ваша кредитка, которая вам… Не за которую вы платите проценты, а в которой вам банк платит проценты. То есть это вот ваша выгода в этом. Не, вам не нужно там бегать соблюдать эти беспроцентные периоды. Вы спокойно тратите оттуда деньги и зарабатываете еще. И здесь, конечно же, чем надежнее банк, тем лучше для нас, чтобы ну, лишний раз не рисковать. А на сегодняшний момент выгодные есть процентные ставки у Home Credit, карта польза 5% годовых. Тиньков Black снизил процентные ставки до 3,5. Ну а Сбербанк, он, конечно же, там совсем вообще мало. Мало, совсем мало. Снимать квартиру 10 лет или взять ипотеку? Сейчас расскажу. А, вот, а дальше. дальше. Поэтому оценивать хранение финансового резерва о том, что в депозите ничтожены проценты, это не, не совсем корректно. Нельзя так делать, потому что депозит, он просто нам помогает сохранить деньги, сохранить деньги и быстро, ликвидно их иметь. Да? Хоть какие-то проценты, но капли. И эти деньги у нас в текущем режиме, мы их меняемся ими, С, товары, продукты там и так далее. А вот то, что лишнее, предположим, вот у вас есть финансовый резерв, вот у вас есть, э, вот у вас есть там финансовые цели, и у вас хватает денег э, на покрытие цели и еще что-то остается. Вот это мы уже начинаем вкладывать в долгосрочные инвестиции. И вот здесь, конечно же, важно Смотреть на инвестиционный портфель и смотреть, что вы покупаете. Не думать о том, что приобрести, а думать, в, насколько приобрести, как регулярно. Что приобрести, вот читаем книжку инвестиций без риска. Да? Инвестиционный портфель надо сформировать для того, чтобы понять. Фонды ИТФ прекрасный вариант для пассивного инвестирования. Формируем. И начинаем туда потихонечку-потихонечку откладывать. Но мы на эти деньги не рассчитываем с вами в текущей ситуации. Нам не надо с них покупать подарок на свадьбу. Нам не надо с них там сходить зубы полечить или с ребенком съездить отдохнуть. Ни в коем случае. Это свободные деньги. И инвестируем мы только на свободные. Я надеюсь, что я ответила на вопросы и вот... Здесь как раз человек завершает свой вопрос тем, что хотелось бы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Она как раз и появится, когда вы распределяете деньги. У вас есть депозит, и вы будете понимать, что как решается э, в непредвиденных ситуациях. У вас есть долгосрочная страховка, и вы понимаете, что делать, если что-то в э, какой-то форс-мажор произойдет со здоровьем. И, конечно, свободные деньги зарабатывают над инфляцией, потому что находятся в инвестиционном портфеле в разных активах. И в разных компаниях так отвечаю на вопросы из чата снимать квартиру 10 лет или взять ипотеку посчитайте я считала и у меня получилось снимать выгоднее чем ипотеку расчет таблица есть у меня на сайте ру там раздел база знаний и там статья называется что выгоднее снимать построить или взять в ипотеку. По-моему, как-то так она и называется. Посмотрите, в разделе все статьи. Банк, где лежит резерв, не начисляет процент. Обращалась несколько раз, прошло уже три месяца, до сих пор разбираются. Как считаете, банк обязан вернуть неучтенные проценты? Ну, если вы изначально направляли деньги на, ну, на вклад с процентами, конечно, это значит, они не выполняют условия договора, это как-то странно. А может быть, если мы говорим, знаете, про вот эти доходные карты, там есть у них определенные условия. Они говорят о том, что мы начислим вам процент, если вы потратите с этой карты. У Тинькова 3000, например, рублей, у карты польза этого хом-кредита у них 5000 рублей. Тогда проценты будут начислены в текущем периоде. Поэтому обратите внимание на условия договора, соблюдаются они с обеих сторон или нет. Если нет, то, да, правда, на вашей стороне. Ну, вдруг, если с вашей стороны все соблюдается, а с их нет. А можно ли вместо депозиции использовать брокерский счет? Или это нецелесообразно? Это очень нецелесообразно. Почему? Потому что, во-первых, вывод денег. Каждый раз вы будете платить комиссию брокеру, а во-вторых, вы каждый раз должны будете проводить конвертацию. То есть у вас, например, ребенок приходит и говорит, мам, там собирается поездка, по городам там не знаю золотое кольцо россии я прям очень хочу поехать и нужно сейчас оплатить там 20 тысяч рублей вы понимаете что эти у вас деньги есть вы можете позволить себе но они у вас на брокерском счете и тут падение фондового рынка и получается что вы вроде акции купили по 150 а вам продавать сейчас по 100 чтобы страшнее было обидно обидно Поэтому лучше часть денег лишь держать в резерве и вот на такие ситуации тратиться, а на инвестиции направлять только свободные, чтобы не попасть вот в этот убыток, потому что убыток в инвестициях мы получаем только тогда, когда мы выходим из них и фиксируем результат от вложения до результата выхода. И вот в этот перемежуток мы как раз смотрим, что у нас, прибыль или убыток. Это, опять же, хитрые маркетологи нам рассказывают о том, что показывают нужный период, показывают высокую доходность, а на самом деле это манипуляция, ну, иначе говоря, ложь. А вы можете понять, прибыли вы или в убытке, только посмотрев разницу от момента вашего вхождения до момента вашего выхода. И вот тогда вы оцените. Портфель может колебаться в процессе, безусловно, но это просто просадка. Если вы будете фиксировать цену, продавать активы, и выходить. Все, вы зафиксировали убыток. А если нет, то это просто временная погода. Погода меняется. Ничего страшного. Будет теплое. Будет взлет. Поэтому не стоит. Так, хорошо. Следующие вопросы. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так, здравствуйте, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, самозанятость, как она работает э, ККП? Нет. Самозанятость, она работает проще, легче, лучше, веселее, дешевле. Индивидуальный предприниматель обязан делать взносы в пенсионный фонд и там другие разные отчисления, ФСС, если у него есть сотрудники, так это вообще капец. У самозанятого это все на его ответственности и выгоднее быть самозанятым потому что во-первых меньше налог пока на сегодня если вы работаете с физическими лицами это 4 процента с юридическими лицами по это 6 процентов потом я думаю что конечно же поднимут когда все войдут я думаю как обычно с 22 года объявят в этом году но предупредят о том, что с 22-го вначале скажут, а потом скажут, ну вы не переживайте, это будет не скоро. И вот люди, чтобы вздохнули спокойно, да? Как у нас все плохие новости преподносятся. Вначале нам говорят, мы испугаемся, а потом говорят, ну что вы, не волнуйтесь, все будет хорошо. Это мы внесем, но вот в 22 году. И уже человек такой, ну, ну ладно, еще есть время поэтому если вы не зарабатываете там больше чем 200 тысяч 250 надо будет посмотреть у меня кстати пост был на тему самозанятых посмотрите пожалуйста в месяц то вы смело можете становиться самозанятым и если ваши услуги ну касаются не там перепродажи готовых товаров а именно свое производство свои услуги то есть там важна именно личность если вы занимаетесь там типа интернет-магазина и там купил, тут продал, то не подойдет. Самозанятого это не подойдет. А репетиторство, частные вот юристы, частные финансовые консультанты могут быть самозанятыми, то есть личные услуги какие-то, няни, помощники по дому, это все можно на самозанятого. Курьеры. Так, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Здравствуйте, здравствуйте. А если не акция, а облигация, это вот, видимо, имеется в виду про портфель, если, ой, про, если я резерв финансовый буду хранить в облигациях, та же самая фигня. В облигациях, кстати, даже важно оценивать, там тоже колеблется рынок, там тоже может быть убыток, там тоже можете зафиксировать падение. И в облигациях важно понимать дюрацию для того, чтобы понимать дюрацию для того, чтобы оценить вообще доходность этой облигации для вас лично окупаемость ее, поэтому лучше не изобретать колесо, лучше сделать для себя финансовый резерв, на который вы текущие деньги направляете, и свободные деньги, может быть это всего лишь 1000 рублей в месяц, но поверьте, если вы даже 1000 рублей в месяц будете вкладывать там в, в, в инвестиции, у вас это будет какой-то результат, просто должен быть финансовый резерв, и свободные деньги вы направляете туда, если свободных денег нет, смотрим бюджет, сокращаем, оптимизируем расходы, слово сокращаем, людям не нравится, оптимизируем расходы, и уже после этого начинаем смотреть, а что мы можем откладывать на долгосрочном периоде. Читая первую книгу, деньги всегда, очень крутая книга, пошел покупать вторую. Потом обязательно сообщите свой отзыв. Спасибо, мне приятно. так, так, так, так, так, так. Двигаемся дальше. Вопросов больше в зале не вижу, соответственно, перехожу к своему списку, друзья. Так. Осталось без работы перед началом пандемии. 2 апреля экстренно прооперировали. Восстановление было дорогим и долгим. На работу еще не устроилось. А в прошлом году был кредит. Остаток почти полтора миллиона. Ежемесячно выплачиваю по 35 тысяч. Желаю сбережения, которых не осталось, что делать дальше, не знаю. Рабочие места есть, но в основном разнорабочие. А специалисты никому не нужны. А многие еще говорят о второй волне, поэтому во многих сферах и определенности нет. Плюсы у меня ребенок, воспитываю одна. Так, друзья мои, ну что, здесь надо пошагово решать. Первое. Оцените, пожалуйста, ну, можно оценить реструктуризацию или рефинансирование вашего долга для того, чтобы уменьшить ежемесячную нагрузку на бюджет. 35 тысяч в месяц платить по кредиту – это тяжело, особенно когда есть такое падение по доходам. Да, кредит станет дороже, но если вы сможете оплачивать его, ну, там, предположим, вы сможете сделать ежемесячный платеж по 15 и у вас двадцатка будет оставаться. Вы сможете сейчас пережить вот это непростое время, найти нормальную работу и уже после этого досрочно начать погашать и быстро его закрыть. То есть, возможно, вы его закроете в те же сроки, как сейчас. То есть, он сейчас у вас, предположим, там, не знаю, на 5 лет, а, на пять лет, а, уменьшив ежемесячный платеж, он станет на 10 лет, а, и ситуация у вас выровняется, появятся свободные деньги вы будете досрочно погашать и закройте за те же самые 5 лет. Поэтому подумайте о том, чтобы просто для начала снизить нагрузку на бюджет. Второе. Учитывая то, что работы просто нет, патовая ситуация, то попробуйте действительно устраиваться тогда туда, где, где вас берут, потому что получается у вас и ребенок, и вам нужно и кредит платить, и нужно еще на себя что-то. Насколько я помню, во всех продуктовых магазинах обычно график посменный, да, то есть там два через два. Таким образом, вы сможете поработать у них, предположим, там месяц и в свободные свои дни искать работу с специалистом по профессии. Не опускайте руки, просто нужно продолжать делать, системно подходить. Объявления размещайте на хедхантере, в соцсетях, направляйте сами предложения в компании, которые вам нравятся. Не стесняйтесь, звоните, спрашивайте. Получили не получили, ознакомились или не ознакомились. Ну вот, если честно, кто те, кто знает мою историю, как мы с Ромой познакомились, да, мы же с ним познакомились через Headhunter. Была Рома, это изначально основатель центра финансовой культуры, которым потом мы в дальнейшем стали партнерами. Изначально было размещено объявление на Headhunterе. Я от нечего делать всегда мониторила их. И позвонила, и увидела объявление, требуется, я, мне понравилось, я начала писать резюме. А после я начала звонить. Вначале я позвонила, там я на какого-то, не помню, помощника попала, который, как бы, сказал, ничего не требуется. Потом я позвонила, уже на другого человека попала. А потом уже Рома мне сам перезвонил, мы встретились, побеседовали, поняли, что мы сработаемся и начали вместе сотрудничать. Поэтому не опускайте этот хвост пистолетом, нос по ветру, все будет хорошо. Так, вопросы из зала. В каком размере должен быть финансовый резерв в соотношении доходов ежемесячных? Вообще 6 месяцев. То есть у вас есть на полгода резерв, чтобы если вы останетесь без дохода, вы же полгода могли прожить. При этом качество жизни, чтобы у вас сильно не упало. И за полгода быстрее можно... Ну, то есть здесь же вопрос в том, что я буду... Вот я осталась без дохода, у меня есть финансовый резерв, я на него живу, и мне нужно работу искать. Вот если у меня резерв на полгода, значит, я как минимум 5 месяцев могу работу искать, правильно? А если у меня резерва на 3 месяца, то я 2 месяца могу работу искать. Поэтому здесь именно вот в таком соотношении. И 2 трети, как я сказала, в рублях, остальная часть в той валюте, в двух других валютах. То есть делаем валютную диверсификацию. Как можно ускорить процесс накопления средств, если есть несколько целей? Новая машина, ремонт, отпуск. Откладывать на каждую могут от 1000 до 2000. Зависит от вашего срока. Если вы... Вообще ускорить процесс накопления можно за счет инвестиций. Да? Но а если у вас есть на это время там, минимум 5 лет, потому что, ну хотя бы 3, да? потому что рынок нестабилен, можно поймать вот, кризис очередной, падение, вложили сегодня там... В акции было по 100 рублей, завтра они стали по 80. А если у меня финансовая цель, мне уже нужно прям машину покупать, то я, получается, фактически убыток заработала. Поэтому чем больше у нас времени, тем лучше для инвестиций. Направляем в инвестиции и спокойно тогда там откладываем. Но инвестиции разумные, надежные, да, без риска, как в книжечке сказано. Активы и пассивы, распределение между акциями, облигациями, золотом. Да? фонды ИТФ, в первую очередь, наше все. Я уже год держу слегка, меня резюме свое на сайтах. Ну, вот тоже, в принципе, как, как вариант, да, чтобы человек все время в тонусе, все время себя прокачиваю. В разные ситуации хожу и все время собеседую. Так, пожалуйста, я кому-то ответила, прям мне приятно, что вы довольны. Двигаемся дальше. А, ну и здесь еще как вариант, то что, а ну я сказала, да, что если работы совсем нет, то устраиваемся там, где предлагают для того, чтобы совсем зубы на полку не сложить и все уж не растратить. Всю весну и половину лета держала себя в руках. Добровольно, принудительно перевели из одной организации в другую. Было страшно тратить деньги, казалось, что их не будет. А сейчас собираю детей в школы и траты огромные. От этого еще страшнее. Немного откладываю, но тут опять вопрос, как сохранить, во что вложить так во-первых со всеми страхами боремся за счет распределения денег вот там ну понятно, что эта девочка писала да, прям чувствуется девчонки, особенно для нас это важно потому что если мальчишки ну и вообще мужчины, они более стабильно каким-то стрессовым ситуациям на рынке происходит. многих это даже заряжает они дают такое ощущение, что и кризиса не было, они бегают, такая эгэгээ у девчонок по-другому немножко все проходит. Девчонки близко к сердцу все воспринимают. и ну, Это наша такая специфика женская, да? эмоциональная. Это не хорошо, не плохо, просто это как факт. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя спокойнее в, любых, в любой обстановке, важно распределять все деньги. У вас должен быть финансовый резерв. Если что-то пошло не так, вот у меня есть деньги, для того, чтобы прожить, прокормить... И найти новую работу. А вот у меня есть долгосрочное страхование. Если проблемы со здоровьем, вот я пойду получу страховую выплату, все, полечусь. Или как минимум, если я потратила со своего резерва, то я быстро его восстановлю за счет страховой выплаты. И вот у меня свободные деньги направляются на инвестиции, причем инвестиции без риска, фонды ИТФ, где я спокойно скучно одинаково делаю но зато это со временем работает да? то есть это все равно восстанавливается это все равно не прогорает а второй момент который здесь вот в этом вопросе происходит да что как же так вот еще и сейчас детей собираю в школу траты огромные и очень плохо очень страшно на сегодня есть работа поэтому если вас пугает именно тот факт что вы можете ее потерять то, что вы можете остаться без источника доходов. Сейчас смотрите на свой бюджет, оптимизируйте расходы, да, слово сокращайте, не буду использовать, чтобы вам не, этот, не, не было больно, да. Оптимизируйте расходы и формируйте вот этот самый запас прочности. Если вдруг, не дай бог, что-то пойдет не так, и вы останетесь опять без источника дохода, у вас будет финансовый резерв, на который вы сможете прожить. Вы будете понимать, ага, это случилось, но у меня есть там 3 месяца жизни и денег. Соответственно, на 2 месяца я могу спокойно искать работу. Спокойно ищите работу, которая вам будет по душе. Самое главное, не вот здесь вот еще очень важно, знаете, такой настрой, чтобы вы все время в панике не пребывали. Просто выдохните, выдохните и скажите, все хорошо, я справлюсь, все будет отлично. У меня есть сейчас источник дохода. Моя задача сейчас уже начать откладывать. Все, вот у меня запас денег. Все, если что, мы выживем. Дальше за полгода я точно найду работу, если что, там пойду, вот там, опять же, в продуктовых магазинах даже во время пандемии требовались кассиры. Если что, пойду туда. Нормально справимся, прорвемся. Да? То есть, именно такое заземление. Заземление каждый раз. Так, вопросы из зала. Вижу. Вопросы из зала. Давайте отвечать буду. Подскажите, пожалуйста, как донести до человека, что надо откладывать 10% от зарплаты, а то у меня уже нет сил своими словами говорить ему. А в своем отечестве пророка нет. Вы никогда не докажете своему близкому, родственнику, другу, а особенно супруга и супруге. Никогда в жизни это не доказать. Никогда. Потому что в своем отечестве пророка нет. Для того, чтобы вы смогли на свою сторону притянуть, э, как бы близкого, попробуйте подсунуть книгу. Да? Вот, вот деньги есть всегда, инвестиции без риска, да? но в деньги есть всегда, там больше, э, больше информации именно о, инвестиции без риска, да? а В деньги есть всегда, там больше именно про бюджет. То есть, если вы хотите непосредственно, положу здесь букву, если вы не хотите непосредственно чтобы человек научился откладывать и копить чтобы у него знаете такое озарение пришло боже что я делал все это время то вот деньги всегда для этого хорошо подходит можно посмотреть у меня были посты сколько мы тратим за свою жизнь просто отправить этот пост типа ради прикола посчитай сколько через тебя денег прошло очень отрезвляет. простое там упражнение я найду если что я репостну а так по сути, нужно сложить три цифры. Самую первую зарплату, самую-самую большую зарплату и та, которая сейчас. Разделить на три и умножить, сколько вам лет осталось до пенсии и количество месяцев. Да? На количество месяцев умножить до пенсии. Ну и посмотреть, сколько было денег у вас. То есть, соответственно, вы будете оценивать ну среднее арифметическая, очень грубая. Вот я там работаю уже, там, предположим, 17 лет. Значит, и за это время в среднем арифметическом через меня прошло столько-то там миллионов рублей. Люди обычно сразу, позже, а еще мне работать столько-то, и через меня пройдет вот столько-то. Опять протеряю, где мои миллионы, или же нет, или же все, я разумно начну, а что делать, давайте я буду откладывать и так далее. Попробуйте, может быть, через кого-то быстрее достучаться, но вообще не принимайте близко к сердцу, в своем отечестве пророка нет, честно. Вы не представляете, какая хохма бывает у меня в жизни происходит там иной раз, когда, ну, как бы, мои близкие знают там про мои книги, знают про мой аккаунт, знают, чем я занимаюсь. И каждый раз, слушай, я вот удивляюсь, когда ты все это успел организовать, ведь я действительно знаю, что у тебя есть квартира, я ведь действительно знаю, что у тебя есть инвестиции. Но я каждый раз думаю, ну как будто это не про тебя. Но я знаю же, что это есть у тебя. Ну, то есть люди не особо верят. Они как бы знают тебя как человека, и они думают, что ты та же самая там Леночка, с которой они там по заборам ползали. На деревья, в соседние огороды. Поэтому, друзья мои, не принимайте близко к сердцу, просто старайтесь подсовывать книги, как минимум. Так, и не брать кредиты тоже никак не могу говорить. Ну, вот здесь вот с кредитами именно показывать дорожание стоимости. Можно попробовать разделить. Вычислить стоимость часа работы, то есть вот взять, если вы работаете 5 дней неделю по 8 часов, то общее рабочее время ваше составляет 176 часов в месяц, рабочие часы. 5 дней неделю по 8 часов, 176 рабочих часов. Взять зарплату и разделить на 176, получится цифра в час. И каждую покупочку делить на эту цифру. Но, если взял в кредит, то раздели не только эту цифру, на стоимость покупки, но и сумму процентов. И посмотри, сколько дней ты должен отпахать для того, чтобы это получилось. А, ну, в среднем, если человек там хочет что-то там за 80 тысяч, а зарабатывает полтинник, то, грубо говоря, он должен отпахать 4-5 месяцев, чтобы это получить. Ну, вот так вот, по факту. Поэтому, да, по-моему, да. Нет, не да, по-моему, по-другому. Ну, в любом случае, чтобы цена вопроса... А, там в кредит было, поэтому 5 месяцев получилось. Да, там в 5 месяцев. Там человек взял кредит, ну, расчет делала, короче, на днях. И, ну, башка уже не этот. У меня еще отпуск, видите, я еще плохо соображаю. Недавно делала расчет, там, типа, человек взял на 3 года кредит, 17 годовых 80 тысяч да там получилось у меня пять месяцев он должен отработать чтобы этот кредит ему окупи ну как это то есть вот он пять месяцев работает а ему дают этот телефон за 80 вот так поэтому попробуйте так еще что скажете про стукновые продукты В двух словах ваше мнение ну я не как бы это вообще здесь я все рассказала про структурные продукты я не фанат структурных продуктов, потому что очень часто в них зашиты большие комиссии. конечно же продукт продукту рознь нужно изучать условия, нужно смотреть там правила и так далее и так далее. но по факту если мы говорим о структурных продуктах, которые нам предлагают банки или брокеры, зачастую это ну, заработок для них да? там высокие комиссии огромные комиссии за управление и так далее. Поэтому прежде чем выбирать структурный продукт, обязательно изучайте все условия и оценивайте. Иногда любой структурный продукт можно сделать самому, повторить его, и это будет гораздо дешевле. Ну, проще будет. Один из клиентов пришел, я этот пример как раз в книге приводила, что пришел, у него был структурный продукт еще тогда у банка. еще он тогда жил. Мы начали изучать условия, мы поразились. Короче, там у него в этом структурном продукте было... А, депозит Росгострах, а, страховка Росгострах а, и акции Росгострах. Ну, то есть никакой диверсификации, все в одной компании было засунуто. Ну, это же, ну, это же такое ну, неприятное чувство обмана, да, сразу же, привкус такой. Так, а на каких платформах фонды ИТФ покупать? Ну, они продаются на московской фондовой бирже. То есть там даже не надо чего-то придумывать. Просто регистрируем брокерский счет, выходим на московскую фондовую биржу и смотрим. Сейчас очень много фондов появилось. Если я помню, еще в прошлом году там были только Финнекс и еще один, который там максимум два фонда держит, то сейчас и, и от ВТБ фонды, очень, кстати, прикольные у ВТБ фонды, диверсифицированные прям такие комиссии приятные. И фонды от этого... От Сбербанка есть, чего только нет. То есть посмотрите внимательно, поизучайте эту. Вообще в, на американском рынке, конечно, много разных фондов. Если вы планируете выходить на американский рынок, там вам помощь сайты etfdb.com. И там можно прям про все эти фонды посмотреть. А, а у нас это вот на сайты брокерских компаний выходим, мы изучаем у них фонды. Фонд, и ТФ-фонды ВТБ, и вам высветятся они там. И ТФ-фонды Сбера, и вам они высветятся и изучить их. Так, вопросов пока из зала нет. Продолжаю. Скоро, кстати, буду заканчиваться, чтобы эфир сохранился. Потому что мне ругает иногда этот Инстаграм. Долго болтаешь, не сохраню твой эфир. Так, всю весну и половину лета держала себя в руках. А, это я уже прочитала, извините. Еще до пандемии в условиях нефиксированной ЗП, когда не знаешь, сколько денег получишь в следующем месяце, очень сложно создавать подушку. А впервые период вот карантина в ситуации еще более усложнилась. Но здесь вообще вопрос, связанный с тем, что у меня неравномерный доход. Я не понимаю, как мне начать действовать, если у меня нет постоянного ну, равномерного источника. Или же, может быть, источник и один, но все время платят по-разному. Что делать, да? Нефиксированная зарплата, так скажем, плавающие доходы. Друзья, вот когда у вас нефиксированная зарплата, плавающий доход, вам как никогда нужен финансовый план, вам как никогда нужно вести бюджет. Вы прямо знаете, это в зоне риска, что называется. Потому что если вы не знаете, сколько на какую сумму вы живете в месяц, насколько вам нужно, какую сумму вам нужно, чтобы покупать нормальное количество продуктов? Не выкидывать их, да, потому что выкидывать это уже транжирство это переизбыток. А именно покупать, чтобы хватало чтобы хватало и чувствовать себя нормально там не этот не то что я на хлебе и воде сижу а я нормально питаюсь у меня там здоровая пища да там то что мне нравится сколько это денег сколько у меня на счета оплату счетов уходит аренда аренда ЖКХ там или же телефон или транспорт связь это все тоже деньги это тоже все нужно соответственно расходы на близких если у меня есть дети я их содержу сколько денег им надо если я помогаю родителям, сколько им от меня надо? Вот это все ваши, так называемые, обязательные платежи. Вы их выписываете и смотрите. Если можно что-то оптимизировать, тогда да, оптимизируйте. Сокращать можно на 3-5% ежемесячно, постепенно, не резко, чтобы не чувствовать себя несчастным. И далее уже вы понимаете, вот это вот мой, там, предположим, у вас получилось, что вы для того, чтобы нормально жить, вам нужно 30 тысяч рублей. А вы зарабатываете в одну среднем там, полтинник, вы знаете, как заработать. Да? У вас не нормированный доход, там не фиксированный, но вы понимаете, что ну, полтинник выходит в месяц. Все, значит, ваша задача минимум тридцатку каждый месяц иметь. А все остальное это ваши свободные деньги. И вы их направляете на э, закрытие целей. Вы прямо распределяете их на финансовый резерв, на долгосрочные цели, на краткосрочные, там, на отпуск и так далее. Только так. По-другому никак. Если вы будете все время э, жить от зарплаты до зарплаты, и идти попитаться на то, что вот удалось заработать сегодня, то вы все всегда будете чувствовать себя впроголодь, вы всегда будете чувствовать себя несчастным. Как только вы сделаете небольшую стабильность для самого себя в своем бюджете, или для самой себя, не знаю, тут непонятен э, гендерный признак по сообщениям, как только вы поймете, сколько вам нужно для того, чтобы жить комфортно, вам будет проще. Вы внутренне уже успокоитесь, вам легче станет. Поверьте, проверено много раз. А, так, я на 4 месяца осталась без работы. От слова совсем. Моей подушки хватило на 2 месяца, а потом закончилась страховка на машину, у детей зубы заболели, а единственный доход у меня. Ну, то есть я кормилец. Сейчас думаю, как в короткие сроки организовать подушку из-за финансового кризиса и прям м, покупаю только самое необходимое. Плюс, конечно, есть во всем этом. Я стала ответственно относиться к финансам. Ну да, нас этот пандемия заставила всех задуматься про деньги. Мне уже не надо доказывать никому о том, что резерв должен быть просто так. Не кредитная карта резерв, а резерв настоящий в депозите, который лежит. Мне уже не надо доказывать. Это прям я, я почувствовала в апреле, насколько было мне легко вести э, вебинар, и в июне тоже было легче. Ну, потому что людям не надо, они не спорят уже с такими основополагающими вещами. Мног, многие считали, что кредитка – это резерв, а когда поняли, что без дохода остаются, поняли, что кредитка – это ни разу не резерв, это кредитка. Так включился у меня сосед, который начал сверлить почему-то буду тогда завершать, чтобы вас не раздражать сверлянием и продолжим тогда на вопросы отвечать в следующий раз сейчас на этот отвечу и не буду вас пускать смотрите, друзья, по сути ситуация сводится к тому, как организовать подушку быстро можно продать что-нибудь тогда она у вас будет быстро продать и не тратить можно продать что-нибудь ненужное, можно продать что-нибудь нужное и не тратить. И тогда у вас появится быстро подушка. Ну это правда так. Можно чаще откладывать, больше откладывать и тогда у вас тоже быстро появится подушка. Вообще, если вы в любом случае начинаете оптимизировать свои расходы, то есть вы начинаете смотреть свой бюджет и начинаете сокращать что-то, ну там предположим вы проанализировали свои расходы и увидели, что большая сумма трат уходит на продукты. И вы понимаете о том, что вы выкидываете эти продукты, они зачастую портятся. Тогда вы принимаете волевое решение, что потратить на продукты там, на, прям взять и на 5 тысяч меньше. Для кого-то это существенно, кому-то это маловато. А может быть даже на 10 тысяч меньше. И прямо стараться уложиться в бюджет десятки, ой, фу, господи, ну там на меньше, чем на 10 тысяч в прошлом месяце на покупку продуктов. И таким образом деньги, которые вы сократили, взять и направить в свой резерв финансовый. Искать дополнительные источники доходов однозначно, потому что если пандемия сильно влияет на ситуацию, прям думать, что еще, как-то еще по-другому в своей профессии, что я могу и так далее какие у меня есть возможности, может быть, искать каких-то, ну, продавать себя, продавать себя на рынке, искать компании, где можно трудоустроиться, и чтобы хотя бы деньги капали, потому что вот ситуация, которая произошла, по факту, если человек работал в коммерции, он, конечно, пострадал, потому что очень многие коммерсанты, ну просто ну, увольняли людей или отправляли их в, этот, в отпуск за свой счет а бюджетных организациях они были вынуждены оплачивать оплачивать зарплаты поэтому если удастся устроиться куда-то где будет стабильный доход там я не знаю если вы мне кажется я помню чей-то вопрос был куда-то работать с детьми получается ну, то есть, где-то, где всегда требуются дети. Ну, где всегда... На самом деле, вот, услуги нянь, они востребованы всегда, да? То есть, может быть, таким образом заниматься. Когда садики закрылись, я побежала, к, естественно, к частным няням, потому что у меня эта работа не останавливалась. А определить детей в рабочий, ну, в дежурный сад у меня не получалось. Ну, вот, поэтому... Поэтому искать какие-то альтернативы, дополнительные доходы. Подумайте.